Дух затерян в лесах Камбоджи В самых дальних и уголках И в кострах, обжигающих тот же, Ламенеет над угольцах. В кладке каменной Анкоровата Под навесом размашистых кром, Дух сокрыт от истории, Плятый не однажды со всех сторон. Он в изгибах корней ветвистых, в перепончатых крыльях пчел, сотнях столбиков книжек речистых, Что не понял, хоть и прочел, Не разгадан, неузнан, все тот же, Не в сердцах он и не в головах, Дух затерян в лесах Камбоджи На тропических островах. Затерян в лесах Камбоджи В самых дальних ее уголках И в кострах, ожидающих тот же пламени на уголках, Вкладки кладке каменной Под навесом размашистых крон, Дух сокрыт от истории, клятвий Не одна со всех сторон. Он в изгибах корней ветвистых перепончатых их в крыльях пчел, В сотнях столбиков книжек и чистых, Что прочёл, не понял, хоть прочек, Не разгар, не ужин все тот же, Не в сердцах он, не в головах, Дух затерян в лесах компочет, На тропических островах.